Йоу, мы будем сегодня играть с автотюном, да, наверное, будем людей за задолбывать, выводить на агрессию, ну, впрочем, как и обычно, я думаю. Да? Уёбище, что ты делаешь? Что? Что, долбаёб, зачем ты меня раздамажил? Кончено, я подаю жалобу. Долбоёб, что что ты делаешь? Плыли мы по морю, ветер матч турвал. Капитан Залупа с корабля сбежал Я стоял на лодке и держал весло Чем-то уебало и меня снесло Говно, Залупа, пенис, хер, еблан, петух, мудила Алло, ты ну, ну не убежишь Чел, ты мне хп не захилишь, я жалобу тогда не отменю Ну как знаешь, как знаешь Как знаешь Да остановись придурок Ебать, да ты сам придурок, ты меня раздамажил просто так Да иди сюда, ты захилю полудурочный <laughs> Чел, жалоба уже полетела, слышишь? Ты меня если не захилишь, то тебе пизда Так остановись! Хехехехехех В админезону разбираться или прям тут? Да, да, да, вот, меня задамажили просто так, блять да не случайно ты хуярил с от придурок! Ебать, так звучит! У меня жалоба, в общем, на игрока под ником аниматьян он играл за ассасина. Да, да, аниме вот, у него ник такой был, он играл за Ассасина, по логам, дамагам, можешь посмотреть, он меня раздамажил на 50 хп, да, вот, вот. Я, конечно, все понимаю, конечно, так жалобы сейчас неприлично будет разбирать из-за админа, но жалобы и жалоба, у тебя сейчас а нет А, что жалобы? в этом непривычного, а, привычного? Смотри, в чем у меня заказ, Друга, ну друга, да, то есть в грунт гончат простреляют. Он за подходит и стоит и ждет, пока я его дома живет. Нет. Потом, он говорит, я от него бегаю и а пытаюсь. Неправильно. Я, так, он стоял рядом, Неправильно. Я, я стрелял с манигана, он стоял рядом, по нему попало от двери рикошет. Ты наебываешь? Ты наебываешь. Я извинился потом. У вас демка, а, есть? у вас демка Конечно, нет. есть. Я не стоял Конечно там, как есть. истукан, стукан, все это время там, не ждал, пока демка. по мне прилетит дамаг. Я, Я прохожу мимо, дамаг. по мне прилетает Я пизды. Тебя высушили меня высушить? Хули пизды. ты меня перебиваешь? Ты? Хули ты ты, перебиваешь, ты, ты бля? шоколад! Не существо, блядь! Существо, блядь! Да где мой собус, гений? Чел, я с автотюном, я рэп а? пишу. Здесь это Вольса Бус, не Какой вольса -бус? вольса бус? Я рэпер, -бус а, -бус, Я рэпер, не с не шо. Не похуй, я, я Может, рэпер. Он... Суть в чем? Он хочет, ты хочешь демку. Он сейчас сказал, что я стоял просто так, ждал, когда мне прилетят пиздюлины. Ты это запомнил, а? Да. Так, значит запоминаем. А, окей, хорошо. Ты подошел, рядом стоял. Я простерял... Завали ебало, я ищу дымку. Ну, у него норпа... Я уже вижу на дымке. Еще насчет погана, Ну, насчет фридоманга я ничего не скажу. Это все-таки рикошет уже. Это он не надо, но у него есть точно норпа. Так могу сказать. Сейчас еще. Так, на демке, во-первых, видно, что. Ну, фрида мага там нет. Это да, рикошет, это да, ладно. Но а, там на рп ну, типа, просто стрелять с минигана. Ну, тут пока решайте, пока я правила ищу. Столько дам, только ЖБ на меня закрой. Спой бандану. Это типа нахуй локдаун, сука get down. Значит, стрелять ты мастер, а спеть самый охуенный куплет ты не в состоянии, да? столько дам, только бы на меня закрой. есть ты не сможешь купить. На хлоп даун, У меня следующего вопрос. Что за гражданские тут делают? Я, я, спел, я, спел, спел. я спел Что ты спел? Так что? Сказал ты даун? Блядь. Кто даун, блядь? Кого ты дауном назвал? Что я тебе сделал? Сука. так я а? тут... Он меня дауном думал. назвал. Так, всё он правильно меня... понимаю, а а а правильно? Да я не знаю. Да, он меня дауном. Нет. Да ч ⁇ нет, блядь, что ты обманываешь? Он только что вот пока ты отходил. Нет, это обманула администрацию, ты что со мной летишь? Ты челика уже на администраторе обманул, если что. Да я сам а, с... тогда... Ебать, смотри. Ебать, да ты что такой громкий, малой? Знам... Да ты не живущий дом, да, он сказал, что... Песню, ты, я спел. Ты, ты сказал даун, типа ты там что-то спел, потом... потом ты искал типа ты, сказал, спел, ты даун и, и всё, и, и, и потом связь down, прерывается. потом связь прерывается. Какой гид даун? Чё-то несёшь, блять Песня, гид даун, песня! Какая? Сука, даун, красится, блядь, пил, фау, сама надо играть. <плакават> Скажи Слышь, ты под таблетками или чё? Ну, я не знаю, сойдет это за неадеквата или нет, но он мне про какую-то песню что-то там чешет. Про какой-то down, lockdown, что-то орет и поет, и я нихуя не пойму, что он хочет от меня. Потому, потому что-то это, ну, какая-то хуйня. Я на такое не подписывался. Я чуть-чуть другого админа принес. А вот кутерт. Ты проснулся. Короче, его вот, вот этого надо забонять за обман администрации махинации и на НРП. Yep. У меня следующий вопрос, что-то гражданки-то делают ПЕСНЯ, ГИДДАУН, ПЕСНЯ Какая? ГИДДАУН Нахло Сука, Сука, дом, красится, суквэт, пью, пау, соман, аграй СКРИП ГИДДАУН, ГИД, ГИД, ГИД, ГИДДАУН